То есть сообщить о проблеме заранее своим коллегам, своим сотрудникам, да, бывает это тяжело, бывает это страшно, но вот эта ответственность меняет отношение к вам. То, что у меня и так далее, быть, и вот хороший вопрос. Значит, смотрите, если, например, работодатель говорит, знаете, коллеги, в этом году я очень плохо поработал, я вообще не понимаю, с каким продуктом можно выходить на рынок, я не понимаю, чего нужно делать, и поэтому я не получу вам зарплату. Для меня это пример слабости. Расписался в том, что ты не способен, и все. И на этом встречу закончил. Это пример слабости. Что такое пример ответственности? Коллеги, у нас есть вот здесь вот проект, и вот здесь проект. И мы с командой заранее провели конкретную сессию стратегическую чтобы эти проекты расписать по шагам. У нас есть здесь предварительные договоренности и там предварительные договоренности. Но по объективным причинам, из-за того, что тут Сбербанк задержал платеж, а там губернатор просто еще не подписал на землю разрешение. Мы сейчас не можем эти проекты стартовать. По сегодняшним данным этот проект стартует 14 числа, этот проект 18 числа стартует. И мы эти шаги уже сделали заранее. Я вам об этом сообщаю. Да, мы накосячили, мы сейчас в кассовом разрыве находимся. Но мы сделали предварительные шаги, я вам об этом сообщаю. Для меня это пример ответственности. Пример расписаться в собственной недеспособности ⁇ это пример слабости. Пример показать того, что у нас проблема есть, но есть шаги по решению, мы эти шаги уже взяли в работу и сегодня вам о них рассказываем, коллеги. Это пример для меня ответственности. 18 подпишут, и мы даем гарантию, Значит, здесь, конечно, тонкий момент, что, конечно, никакие гарантии руководитель объективно дать не может. Потому что раз он влез в кассовый разрыв сейчас, он может еще в больше кассовый разрыв лезть и дальше. Он не может гарантировать. Но для меня это пример диалога с командой, когда команда понимает, что наконец случилось. Команда понимает, почему. Потому что ну, обычно команда думает, ага, а у БВВ я смотрю новые диски, которые у нас припаркованы у офиса. Почему-то у нас зарплата не платится второй месяц, а у BMW появились новые диски. Вот такие вот крутящиеся.